Часто мне приходится слышать такие утверждения, что историки все врут, история это не наука, и откуда, собственно, берется вся эта информация, которую историки нам рассказывают. Очень хорошо, что передо мной выступал Владимир, потому что он вам продемонстрировал вещи, в которые очень охотно верят люди. Потому что те, кто говорят что история все врет, не обязательно не верят в эти теории заговора, наоборот. Они предлагают их как альтернативу официальному историческому знанию. А позицию свою объясняют тем, что это обычно заговор правительств, чтобы обосновать какие-то свои претензии на власть или запудрить мозги населению. Вообще, с точки зрения постановки самого вопроса, врут ли историки, он очень хороший и важный. В науке нельзя никому доверять на слово. И как тогда ответить, врут ли историки или нет? Для этого нужно разобраться, а что есть у историков. У, э, в рамках первой лекции мы можем сказать, что там есть эксперименты. В рамках лекции Владимира мы можем сказать, что там уже есть устоявшиеся знания. То есть как можно это отрицать? А с чем выступают историки? Большинство из вас, скорее всего, уже студенты, может быть, кто-то закончил, или старшеклассники, и вы так или иначе были связаны либо с курсовыми, или дипломными. И вы знаете, что при подготовке этой работы в конце обычно всегда есть список источников и литературы. Туда он вставляется для того, чтобы продемонстрировать. Вы не хотите обмануть того, кого мы, кого, а, кому, кому вы сдаете работу, вы хотите, чтобы он мог перепроверить ту информацию, которую вы ему предоставляете. И человек, видя, на что вы ссылаетесь, может это перепроверить и может убедиться, правду вы ему говорите, ну, условно, конечно, или нет. И поэтому основное, что есть у историков, это источники. Есть несколько видов классификации источников. Это письменные вещи, точнее, прошу прощения, это мы выбрали самую легкую, самую доступную классификацию источников. Вообще есть множество разделений, то есть письменные делятся на несколько групп, вещественные. Мы с вами возьмем основу. Это письменные, вещественные, устные, этнографические и кино и фотодокументы. Фактически нас они будут интересовать сейчас по отдельности, потому что нужно, нужно разобраться, с чем мы работаем. Самый основной и часто встречающийся вид источников это письменные источники. Именно с ними в большинстве своем работают историки. Именно они дают нам большую часть информации, с которой есть возможность работать. Туда входят летописи, хроники, сборники законов, воспоминания, мемуары и все вообще, что написано и добралось до нас. Однако, с чем мы сталкиваемся в этой ситуации? Обычно для того, чтобы что-то написать, нужен какой-то материал, на котором это будет написано. И Люди в древности и в последующие периоды были крайне изобретательны. В качестве материалов использовались абсолютно разные вещи. Например, камни, глина, бумага, которая могла быть сделана из разных абсолютно материалов, как шелковая, так кто-то из хлопка делал, так, о, э, из папируса. И главная проблема, с которой мы сталкиваемся, это их ветхость. То есть, когда мы с вами разговариваем об источниках, возникает логичный вопрос, как они, собственно, до нас добрались. И, с одной стороны, очень удачно, когда источники о каких-либо событиях написаны на твердых живучих материалах. Например, из материала пятого класса все знают про законы Хамурапи. Откуда они нам известны? На черном камне, на стеле выбиты, она оказалась под землей, спокойно обнаружили, красота, хорошо сохранилась. Или, например, из того же материала пятого класса библиотека Ашурбанапала. Чем знаменита эта библиотека, самая расшир... самая большая для античного мира? Хранилась столица столице Ниневия, в столице Ассирии, не Но... Как мы с вами знаем, ни одна империя пока еще не жила вечно. И так же случилось с Сирией. Она пала и пала достаточно жестоким образом. Ее столицу полностью уничтожили, сожгли. И казалось бы, логично, что когда горит столица, все должно в ней сгореть. Но Ашурба напал. Имел, видимо, очень большую любовь к письменам на глиняных табличках. Ну, собственно, это был для них самый распространенный материал. И благодаря тому что он хранил это все на глиняных табличках, пока библиотека горела, источники абсолютно спокойно твердели, и археологам осталось при раскопках только собирать некоторые по крупицам, а некоторые сохранились в абсолютно целостном состоянии, и читать, что там написано. Ну, понятное дело, мы еще поговорим, как историки переводят все это. Другая же судьба ждала Александрийскую библиотеку. Там было огромное собрание сочинений на папирусах. И это собрание сочинений, Испытывала на себе различные злоключения. Через Египет проходило множество войн, множество раз его завоевывали. Римляне, арабы, кто только туда не приходил, греки приходили. И каждый раз, естественно, при штурме тех или иных городов страдало то, что в них находится. И поскольку папирусы — это горючий материал, каждый раз, когда туда э, до них добирался огонь, они сгорали. И в итоге... Христианское восстание в Египте полностью добило эту библиотеку, и все, что в ней было, было полностью уничтожено и для истории навсегда потеряно. Это вот одна из проблем, которые, <coughs> которые связаны с письменными источниками до нас доходящих. Есть, например, такие примеры, когда бумага, как я уже сказал, делалась из шелка. Например, в какой-нибудь Бухаре или Самарканде Хранятся древние книги, которые очень ценят местное население, выставляя их, потому что это приносит туризм, деньги. И главный вопрос, который задают туристы, почему эти книги так хорошо сохранились? Просто материалы, с которого они сделаны, не переваривают ни желудок, ни жука короеда ни крысы. Поэтому они просто обходили их стороной. И книги фактически никем не были тронуты. Далее. Следующие источники, которые нас интересуют, а, и еще забыл сказать, есть еще утерянные источники. Я уже привел вам пример горючий материал. Но в данном случае для истории теряется огромное количество материала, с помощью которого мы можем ее изучать, во время различных завоеваний, Каких-нибудь катаклизмов из нашей истории, но ну, самым таким актуальным и волнительным может являться монгольское нашествие на Русь, когда был сожжен Владимир и Рязань. Полностью города стерты с лица земли. Ну, естественно, руины остались. Но все, что в них находилось, все, что в них находилось, все было уничтожено. И поэтому мы теряем огромный пласт возможных источников, которые там могли находиться. Понятное дело, что так или иначе источники между княжествами перекликались. Однако при этом мы все равно. Имеем большую вероятность невосполнимой потери той информации, которая бы могла оказаться у нас. Следующий вид источников, который нас интересует, это вещественные источники. В основном это, конечно же, находки археологов. Копаются в земле. Что находит, Удача. Не находят? Ну, не повезло, значит, в другом месте можно поискать. И казалось бы... Нету никаких причин плакать, как, например, по поводу источников из Александрийской библиотеки. То есть то, что лежит в земле, это хорошо нашли. Даже археологам и лучшее, что Александрийская библиотека сожжена. Можно покопаться там, что-нибудь поискать. Но возникает другая проблема. Во-первых, раньше археологов на этих местах обычно оказываются черные копатели, различные расхитители могил и прочие искатели сокровищ. И понятное дело, они... Раскрывают эти места не для того, чтобы изучить их, чтобы что-то для культуры, скажем так, оставить. Они ищут там в первую очередь сокровища и драгоценности. И поэтому исследователи могут наткнуться как на гробницу Тутанхамона, которая почти не была разорена. Понятное дело, там побывали искатели за сокровищами, но в целом не все ее они успели обчистить. Либо же Исследователю останется довольствоваться, ну, условно, раскопает ему что-нибудь, а это будет похоже, как будто в квартиру ворвалась, орда домушников, все разбросано, кости раскиданы, предметы, которые представляют огромную ценность, разбиты. И, конечно же, еще одна проблема это то, что если разбойники разбираются более-менее в драгоценных металлах, они, конечно же, самое ценное с собой забирают. Однако случается так, что как раз самое ценное они оставляют и успевают увести с собой, ну, вероятно, бесполезные безделушки. Либо просто все ценности не успевают унести, поэтому с такой проблемой тоже сталкиваемся. Вдобавок, раскопки не прекращаются никогда. То есть постоянно археология функционирует. Но она сталкивается с другими проблемами. Во-первых, различные... Конфликты, политические трения и тому подобные вещи приводят к тому, что блокируется доступ археологов к тем или иным точкам земного шара. Те же самые проблемы на Ближнем Востоке, проблемы в Африке, потому что в Африке пытаются, есть желание что-то найти, вдруг там что-нибудь ценное есть, но политическая ситуация не позволяет. Нехватка денег и другие подобные моменты. Плюс ко всему вот яркий пример по поводу... И небрежности, следующий, потому что пункт проблем, с которыми сталкиваются источники, это небрежность. Люди порой не понимают, что находится у них в руках. И я уже упоминал гробницу Тутанхамона. В саркофаге там нашли полотняное покрывало, которое пролежало 3000 лет и сохранилось вполне себе в приличном состоянии. Но поскольку там происходил период получения, скажем так, независимости Египта от Великобритании, стали... Терки политические по поводу того, кому оставляем мы эти сокровища, у кого там, кому что перевозим, в общем. Заморозили на это время раскопки, а когда вернулись, покрывало пропало. И его нашли, только когда рабочие признались, что использовали его как тряпку. Ну лежит тряпка и лежит. Какая с нее ценность? Небрежность. Плюс ко всему, однажды я наткнулся на статью в археографическом ежегоднике это журнал от 1957 года. Там описывалась экспедиция работников библиотеки имени Ленина, которые ездили по провинциальным городам и смотрели, как хранятся источники, которые на них записаны. В итоге эти источники были либо свалены на чердаке, и они там гнили, либо в каком-нибудь подвале, то есть никакого, никакой культуры хранения. Более того, если заходить еще глубже, сохранились воспоминания, вот я не вспомню, правда, имя его, к сожалению, простите, пожалуйста, епископа, который разъезжал по провинциям, и с чем он столкнулся? Видит, идут монахи, везут они в тележке какие-то бумажки, непонятно что. Он подошел, это оказались Летописи. Местные летописи достаточно там, 16, 15, 14 века. Он задает им вопрос, куда вы их везете. Они ему спокойно отвечают, на свалку. Он отвечает, почему ну, лежат какие-то бумаги, невостребованные, что с ними еще делать. И вот эта вот невостребованность некоторых источников создает иллюзию, что они никому не нужны, ценности вообще ни для кого не представляют, и поэтому их можно выкинуть, и опять же непонятно, сколько таким образом было утеряно источников, ценных для исследований. Ну и, кстати говоря, множество людей, есть история из моей личной жизни, когда у согруппницы, оказалось, на чердаке нашли отличное одеяло 20-х годов, где был вышит Ленин, все вот это славления партий, и валялся на чердаке, и даже хотели его выкинуть, потому что ну зачем оно? Старое, грязное, им уже не укроешься. И как бы могло тоже оказаться на мусорке, если бы не вот вмешательство согруппницы. Далее. У вас сейчас даже в руках находятся различные вещи, которые сегодня для нас кажутся нормой. И спустя там 200-300 лет это может уже быть историческим источником. И поэтому, в принципе, сегодня уже можно сбегать на барахолку, купить какие-нибудь предметы из советского периода. И какие-нибудь ваши правнуки или праправнуки могут хвалиться, скажем так, артефактами из падшей великой советской державы. Вот. Или даже разбогатеть на этом, потому что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Следующий вид источников — устные источники. Они представляют большую ценность, а, прошу прощения, не так сказал. Они представляют ценность с точки зрения былых авторов, которые пытались вести эти летописи различные. Почему? Изначально, когда не было письменности, почему ценились так старцы различные в племенах? потому что они были хранителями знаний, которые невозможно было записать, но которые при этом нужно было передавать. И вот через эти передающиеся из поколения в поколение знания хранилась история того или иного народа. Понятное дело, что со временем что-то забывалось, что-то обрастало какими-то легендами, образами или преувеличениями. Но в целом... Большинство письменных источников периода IX век или даже пятый век, какие, все, что мы находим, все, что пытались описать из своей прошлой истории, историки былых времен, античности, иногда средневековья, чаще всего основано на неких устных преданиях. Ярким примером для нас может служить Гомер. Либо собирательный образ, либо автор. Историки продолжают спорить. Но в любом случае считается по одной из теорий, что прежде чем появилась письменная часть вот эта, «Одиссея» и «Илиада», до этого бродили по всей Греции песни и сказания народные, из которых потом, вероятно, и были созданы эти произведения. Или, например, та же самая «Повесть временных лет», о которой мы еще поговорим, известная в нашей истории. Есть большая вероятность, что она была создана изначально тоже, основываясь на различных легендах, песнях, и сказаниях и былинах, Местного населения, которые были собраны в итоге воедино. На сегодняшний день большинство, конечно же, устных источников они записаны. И в целом э, к ним относятся не только вот, сказки, легенды, мифы, анекдоты, но даже какие-нибудь семейные рассказы, когда вы общаетесь с семьей. И они когда рассказывают вам про прошлое вашей семьи, про ваших там про дедушек, Это тоже устный источник, который, конечно, рекомендуется записывать в ваших же интересах. Так, следующее. Следующий вид источников — это этнографические и кинофотодокументы. Почему я их объединил? Потому что к ним обычно меньше всего претензий у людей, которые так или иначе пытаются придраться к истории. Этнографические — это различные там, кухня, обряды, особые узоры там, на одежде. Ну и кинофотодокументы очень облегчают нам возможность изучения истории, поскольку мы можем видеть ее, лицезреть своими глазами. Но они нас будут интересовать меньше. Во-первых, потому что к этому к этому меньше претензий, ну а это обычно дает нам наглядный материал. Итак, мало просто найти источник. Нельзя допустить того, чтобы пришел к вам какой-нибудь дядя Петя и сказал «Здравствуй, вот у меня древняя книга, возьми, пожалуйста, исследуй ее, вы ее исследуете, делайте по ней какие-то выводы». А это оказалось, что он наклепал буквально пять минут назад все на коленке и просто хотел вам слить какое-то старье, которое там на помойке нашел просто пустую тетрадку. Чтобы такого не было, естественно, необходимо разобраться, настоящий ли источник перед вами, то есть отвечает ли он тому, о чем рассказывает. И в данном случае есть, например, в судебной практике презумпция невиновности, то есть человек невиновен, пока это не докажут. Здесь же источник не является источником, пока это не докажут и исходит от обратного. То есть, грубо говоря, лучше попробовать определить сначала в этом подделку. Как это происходит? Во-первых, если у источника искусственный способ обнаружения, что подразумевается? Приходит к вам мужчина и говорит, вот древняя книга, где она найдена? В каком-то сундуке, где-то там в каком-то заброшенном доме. Кто-то там дал ему, потом умер, как, знаете, в фильмах бывает, дает карту какую-нибудь, потом умирает, и ты пытаешься до него допытаться, мол, что это, как ей пользоваться, а он умер, и вы ничего не можете с этим сделать. Или, например, зашли в магазин, увидели древнюю книгу и такие, оп, это источник, купили и принесли. Это все не подходит. Так, источники, скажем так, это вызывает дополнительные, скажем так, подозрения у исследователей. Далее. Нехарактерный язык, материал, на котором он сделал, или знаки, которые используются. Мы с вами еще будем разбирать возможные подделки, но если, например, древнерусский текст просто написан на украинском языке и люди, думая, что вы не знаете, там, не можете отличить украинский от древнерусского, пытаются вам это подсунуть, естественно, речь идет о подделке. Если вдруг материал, который там вам говорят, вот это из Новгорода, периода берестяных грамот, а вам приносят бумажную книгу, естественно, возникает вопрос, откуда там бумажная книга? Это как ты нашел в Новгороде, в данном случае, из этого периода бумажную книгу? И, конечно же, если, боже упаси, а такое случается, в источнике присутствуют факты из более позднего периода или слова людей, которые еще не родились. Можно, конечно, сказать, что это какой-нибудь либо русский, либо еще какой-нибудь там Нострадамус, Ванга, предсказатель, но в данном случае это, конечно, вызывает только большие подозрения, потому что на каком основании этот человек увидел так явно будущее и предсказал его таким вот образом. Фактически любое несоответствие материала с тем, о чем он, грубо говоря, говорит, то есть источник там по 9 веку, а внезапно рассказывает нам про век 15 Возникает большой вопрос. Почему? Примеры подделок. Первая, самая знаменитое, это Велесова книга. Велесова книга — это самый яркий пример подделки. Во-первых, у нее искусственный способ обнаружения. Якобы некоторый миролюбов обнаруживает ее у другого, скажем так, человека по фамилии, прошу прощения, Федор Изенбек. Откуда это, эти древние таблички, а, чтобы понимали, они рассказывают историю былины и там различные сказания о славянах с VII века до нашей эры до IX века нашей эры, то есть когда у нас как бы, начинается наша официальная история. Возникает вопрос, откуда они у этого человека? Он их нашел либо в поместье Задонских, либо Донских, либо еще чего-то? Объяснения нет. То есть искусственный способ нахождения, непонятно, откуда он это взял. Далее. Язык написания. Не вписывается в реалии времени. Как это выглядит? Лингвисты, которые исследовали, это даже, понимаете, не сама табличка, это ее фотография, об этом чуть позже. И лингвисты, которые пытались исследовать эту фотографию, обнаружили, что просто слова пытаются устареть. То есть, грубо говоря, если вместо. Привет, там написано, приветику здравиус, то есть попытка вроде как ну, по-древнему звучит, почему это не может быть правдой? Казалось бы, но не подходит, потому что все-таки мы должны понимать, если есть какой-то комплекс источников по тому или иному периоду, следовательно, у них есть все-таки какие-то общие черты. И... Главный вопрос, естественно, когда эти общие, этим общим чертам что-то не соответствует, почему, какая могла бы быть у этого причина, когда вроде и география этого источника, и информация они совпадают с тем, что было до этого. И, конечно же, необъяснимая живучесть материала, но сразу говорю, оригинала никто, кроме вот якобы этого Миролюбова и Изенбека, не видел. Он ссылался на фотографии, которые ему позволил сделать этот Изенбек, но как только Изенбек умер, Источники пропали. То есть никакой больше, никак с оригиналом не поработать. И либо поверить ему на слово, что да, это есть, либо не верить. Но спросили, мол, что это такое, из чего сделан? Он говорит, тоненькие такие деревянные таблички. Естественно, возникает вопрос, как тоненькие деревянные таблички в достаточно хорошем состоянии. То есть нельзя сказать, что они как-то разрушены или их как-то собирали как мозаику. Как они пережили тысячелетия и добрались до наших дней в таком несломленном состоянии. Далее. Это... Явная подделка, то есть к ней вопросов нет. Однако не все так просто. Есть так называемая Иоакимовская летопись, которую Татищев написал в своем, истории, в своем произведении «История российская». Откуда эта летопись? Сразу говорю, в отличие от Иоакимовской летописи, здесь историки расходятся, либо за, либо против. И если... Велесова книга опубликована в Сан-Франциско в 1950 году и, в принципе, нету больше никаких подтверждений, то Татищев — это у нас деятель XVIII века и, следовательно, чисто теоретически подделку сделать гораздо легче. Более того, с чем мы сталкиваемся? Во-первых, текст выписан был Татищевым недословно. Он использовал... Ну, грубо говоря, выписал это в свое произведение и выписывал его недословно, а вот он как его понял, так он его и выписал. И выписывал только те моменты, которые расходятся с повестью временных лет. То есть в данном случае сам выбрал, что выписать, и сам это, скажем так, использовал на свое усмотрение. Далее. Оригинал отсутствует. Как у Татищева это в принципе даже появилось. Татищев. Путешествуя, в принципе, по, Россию, со своими, по России со своими экспедициями, в одном из монастырей получил от его управляющего три тетрадки. эти три старые тетрадки были, во-первых, сами выписками из этой иоакимовской летописи, а во-вторых, это была еще даже не полная Акимовская летопись. То есть этот управляющий взял ее еще у кого-то. Татищев эти три тетрадки изучил, выписал, потом возвращается в этот монастырь, вернул ему, а потом думает: а что, почему бы мне не спросить еще? Продолжение этой летописи возвращается, а он уже снова умер. И найти концист не удалось. То есть, опять же, вопрос: что это такое? Ну а в-третьих, сомнительное происхождение. То есть, непонятно, где, откуда, куда, что. Вот просто вот, по факту ставят на статищик. Вот это я переписал. Однако, историки по началу, конечно же, 18-й, начало 19 века относились все-таки к ней с большей подозрительностью. Но со временем археологи смогли подтвердить, Некоторые моменты, которые расписаны в этой летописи, своими раскопками. Правда, некоторые это критикуют, что археологи могли подогнать одно под другое, но при этом факт остается фактом. Действительно, некоторые события, описанные, можно подтвердить археологическими данными. И наоборот, в этой летописи имеются параллели с летописями другими. А именно, там, например, если описано какое-то событие России, и если это же событие описано в другой стране, обычно это какие-то смежные события, то в таком случае задается вопросом, теоретически это может быть правдой. Однако при этом этот же пункт может быть и ложью, потому что, зная о каких-то событиях, он может их просто вписать. Однако почему Татищеву это записали в плюс? Потому что у него там были события, которые э, повторялись в византийских источниках, источниках, к которым он доступа не имел. И поэтому это использовали... В его пользу. Однако мало, мало просто обнаружить источник. Источник, прошу прощения. Нужно еще понять, какую информацию он дает и с чем эта информация связана. Я уже начал говорить про совпадение с другими источниками. Историки в принципе не стремятся выдать, вот нашли какую-то книжку, прочитали и сказали, вот так и было. Должно быть определенное соприкосновение с другими возможными источниками, которые могли это описывать. Благо мы жили на земле не одни, как вот, например, лемуры до какого-то периода. Были у нас соседи, которые так или иначе отмечали свое присутствие и наше взаимодействие в рамках истории. Грубо говоря, это походы на Византию наших князей, это столкновения с Западной Европой, там Польша, Венгрия. Это арабские путешественники, которые встречались, например, на территории Булгарии с нашими купцами. То есть есть определенные параллели, и на это можно, грубо говоря, делать определенный, скажем так, упор. Далее. Предположим, мы решили, что параллели есть, однако мы опять же должны понимать, что оценивая тот или иной источник, необходимо понять, кем он написан, где он написан, при каких условиях, какой религии он исповедует, может быть, это князь его попросил что-то написать или нет. И в данном случае у нас опять же есть яркие примеры из нашей истории. Разница восприятия. Вспоминаем сначала, предположим, повесть временных лет. В повести временных лет есть описание Владимира I, князя, который крестил Русь, которому стоит памятник у Кремля, и который как бы такой национальный герой, скажем так. Как он описывается в повести временных лет? Пьяница, убийца, развратник, бесстыдник, конченный, можно сказать, человек, но наступает период крещения, и сразу он становится благородным, сильным и добрым мужем своей земли. Возникает как бы такой небольшой намек, что принятие христианства — это хорошо. И как бы принимайте, пожалуйста, христианство. То есть здесь однозначно есть... Такой пропагандистский момент в этой летописи. Далее. Второй пример — это ледовое побоище. Ледовое побоище отражено как в наших источниках, так и в немецких. И отношение к нему двоякое. С точки зрения немцев, это был ну, такой небольшой походик, там пришли, чуть-чуть не получилось, ушли. То есть не больно и хотелось. С точки зрения нашей истории, это великая победа над достойной немецкой ратью, которая пришла покорять Русь, но не получилось, и отстояли мы свою землю. И вот эти вот споры тоже возникает вопрос — Кому на самом деле верить данной ситуации, потому что они не заканчиваются на данном этапе, они все еще продолжаются. И из более современного, сталинская, например, конституция. Я не знаю, кто-нибудь из вас считал сталинскую конституцию или нет, но там есть глава 10, в которой перечислены все права. И свободы граждан, и свобода вероисповедания, и свобода слова, и свобода печати. И читая это, может возникнуть ощущение, что просто государство для людей создано, что гениальная конституция. И на самом деле я лично встречал людей, которые говорят, Сталин гений, такую конституцию придумать. Однако мы не должны забывать, что в этот же период развиваются репрессии против местного населения, культ личности. И доминирует единая государственная идеология, которая не приемлет конкурентов. И когда мы пытаемся исследовать источник отдельно вот от этих, скажем так, факторов, мы, получаем, мы приходим к большой ошибке, что в таком случае интерпретация его или информация, которая в нем дается, она будет неточной и неправильной. Поэтому источник обычно не проходит через одни руки. И не занимается им один человек или какая-то группа заинтересованных. В целом это происходит комплексно различными учеными и те или иные исторические события, которые в итоге входят в историю под такой формулировкой, какую мы, например, знаем, она либо принята, поскольку источники так или иначе это подтверждают, либо же подчеркивают, что этот момент спорный и приводит альтернативные точки зрения. Вот. Далее. А, кстати, сейчас. По поводу субъективного характера источников я вам сказал. Хочу предложить вам посмотреть одно видео, которое подтвердит... Кое в чем мои слова. Это э, говорит профессором МГИМО, по моему фамилия у него Борисов. Оу. А там не включается видео? Во время вот одной из таких двусторонних встреч, которая не попала в наши записи бесед, у нас есть тама документов, где протоколы заседания, но у нас не все фиксируется. Но все люди довольно Неаккуратные, и более того, в советском периоде я вам скажу, даже более чем неаккуратные, потому что некоторые записи бесед даже подчищались. Ну, поскольку я был на дипломатической работе, я вам вообще могу сказать, что вот у наших чистых ученых, которые не были на дипломатической службе, у них такое есть обошествление архивов. Но ну, поскольку я их не только читал, но в какой-то мере, когда был пять лет. Э на дипломатической службе вот в нидерландах в гаги и создавал поскольку мы, мы писали телеграммы в чем дипломатическая работа писать телеграмму то я могу вам сказать что лапши там бывает порой очень много но э, другое дело записи бесед но записи бесед тоже вы знаете ведь как создаются когда знаешь мнение начальства ты говорил об одном но если ты будешь это передавать как там на это посмотрят поэтому тут достаточно такая культура, это она достаточно сложная. Но, во всяком случае, я вот возвращаюсь к Ялтинской конференции, что вам хочу сказать. Сталин и Рузвельт довольно часто там беседовали. Вот одна из бесед, которая не попала в наши архивы, она была, по-моему, просто не записана. Она попала в американские записи беседы. Один из примеров, почему необходимо обязательно изучать источники других государств, альтернативные источники. И плюс ко всему он сказал важную мысль, что подтиралась информация, скажем так, пытались как-то угодить начальству, говорили в итоге одно, делали другое. И возникает логичный вопрос, а кто в итоге-то врет? Врут источники, врут историки или врут те, кто изначально их создают? И фактически врут все на самом деле. Что греха таить? Что греха таить? Но... Мы должны с вами понять одну важную мысль. Источники. Когда они создаются, как мы поняли, обычно делается это не в одном не единичном экземпляре. И, следовательно, есть возможность изучать различные точки зрения на этот счет. Более того, ждать правды от источника изначально нет смысла. То же самое порой, когда альтернативные всякие теории по истории выдвигают, пытаются что угодно предлагать, например, анализировать карты 13 века и пытаться их ретранслировать на карту современную. То есть, опять же, пытаясь подогнать желаемое под действительное. И в этой ситуации всегда необходимо иметь людей, которые бы разбирались в этом. И основная задача историка, когда он работает с источниками, это не найти что-то и сразу сказать, вот так и было. Это разобраться, действительно ли так и было, есть ли возможность это так воспринимать, и как потом это интерпретировать. Чтобы это было, если уж не правдой, то максимально близким к правдой. поскольку вы уже видели из видео уважаемого человека, то есть это не просто там какой-то профессор МГИМО, вы видели, что он не отрицает, источники подтираются, с источниками делают все, что хотят, но при этом источники важны. Именно благодаря им мы узнаем о тех или иных событиях. Именно благодаря им мы можем познакомиться с теми или иными эпохами. И при этом мы должны понимать с вами, что источники все проходят тщательный анализ нескольких людей. И вдобавок к информации, которая в этих источниках отражена, относится всегда с крайней осторожностью. И даже повесть временных лет, на которые, в принципе, часто ссылаются в рамках нашей истории, у нее есть такая пометочка среди там, документоведов, вызывает сомнение. То есть информация, которая там, это не кристально чистая правда, это лишь информация, с которой мы можем позволить себе работать, потому что ничего другого у нас нет, к сожалению. И поскольку многие... Ставят это в упрек историкам, мол, ну что вы там нашли, что вы там найдете, это же все, скажем так, брехня ваша. Естественно, мы сталкиваемся с определенными трудностями при этом изучении. Однако, это лучше, чем вообще ничего не делать. И вот как нам про Лемурию рассказывали, то есть, ну, это правда. То есть, а какие сомнения? Вот Лемуры были, ну, ты, э, затонул континент, ты можешь это доказать? Ну нет, я же не видел, но это давно было. Логично, логично, но, к сожалению, люди гораздо легче идут на подобные, скажем так, альтернативные концепции. Хочу вам показать небольшой отрывочек из альтернативной истории России. Можно... Власть Второго Рима распространялась на многие регионы Запада и Востока. Такими провинциями были Египет, Русь, территория Западной Европы, распятие Христа произошло в 1185 году. В эпоху Христа, то есть в XII веке, сразу и в полном объеме христианство приняло Русь. Именно Русь возглавила крестовые походы. То, что сегодня объявлено монголо-татарским порабощением Руси, было объединением русских княжеств и усилением царской власти в стране. Царство самураев в Японии, то есть, по-видимому, самарцев, выходцев из Самары. Империя распалась на несколько государств. Россию, Турцию, Австрию, Германию, Польшу, Швецию, Францию, Испанию, Египет, Англию, Китай, Индию, Америку, Японию и некоторые другие государства Европы и Азии узурпаторы-мятежники в Западной Европе и Романовы на Руси были вынуждены переписать историю прошлого. Великая Монгольская империя была стерта со страниц летописей. Многие важные события сознательно отодвинуты в далекую древность. На основе прежнего государственного церковно-славянского языка империи реформаторы быстро изобретают и активно внедряют новые языки. Так появляются, например, французский, немецкий, испанский, английский языки, а также древняя латынь, и древнегреческий. Пока еще оставалось огромное русско-ордынское государство, охватывающее Сибирь, Дальний Восток и значительную часть североамериканского континента. Называлось это государство Великая Тартария. Я вижу, вам понравилась альтернативная история, в которой мы могли бы жить. То есть, все, грубо говоря, основная мысль все это выдумки, все, что мы изучаем, там все, что историки предложили, это выдумки, чтобы, чтобы скрыть истинную историю России, ну, не России, прошу прощения, Руси-Тартарии, орды тартарий вот так называлась наша империя. И ну, людям гораздо легче поверить. То есть, не просто же так канал РНТВ смотрят, не просто так на него ссылаются, не просто так там и Лемурия, и Русь Орда, и все вообще на свете. Гораздо легче в это поверить, потому что, ну, логично. Чем нелогично? То есть самарцы, самураи, похоже? А если мы берем за основу, что все эти языки созданы из древнерусского, церковно-славянского, прошу прощения, есть у них общие корни? Ну, если мы берем за основу, есть общие корни. Что нелогичного? Разбейте мою теорию, не можете. Вот. И поэтому в данной ситуации, желая подытожить, конечно, история это не та наука, которая может экспериментально или железно вам что-то подтвердить. Потому что она изучает людей, действия людей, и они порой спонтанные, порой не поддаются логике какой-то, порой вот они происходят, и трудно объяснить это каким-то одним событием. То есть просят порой, ко мне подходят и говорят, скажи, вот почему так, вот одним предложением, да, нет. А невозможно. Историки вам всегда будут говорить несколько каких-то вариантов, и один из них, может быть, так или иначе вас удовлетворит. Но в любом случае... Прежде чем сказать тот или иной вариант, это все проходит огромный титанический труд людей, которые переводят древние языки, основываясь на других древних языках. То есть, как, например, перевели иероглифы. Сначала выучили древнегреческий, который был известен, а затем нашли розетский камень, где с одной стороны на древнегреческом, с другой на иероглифах одно и то же. И так сидели, кропотливо переводили. То есть, огромный титанический труд вкладывается в те исторические события, которые мы с вами сегодня изучаем, достаточно легко. И в принципе, конечно, никто не утверждает, что источники не врут. И никто не утверждает, что не, не все, скажем так, историки, это такие люди, которые борются исключительно за правду. Есть те, кто вот, пожалуйста, могут предложить что угодно. Правда, это математики предложили, это концепция математиков. Но есть и историки, которые выступаются любой вообще дичью, лишь бы убедить вас в легитимности того или иного события. Но при этом есть и достаточно достойные люди, которых можно изучать и с которыми можно общаться. И всегда нужно помнить, вы изучаете не столько правду, вот как она была, то есть, условно, жил такой мужик и все, все вот это делал, вы изучаете то, что до нас дошло. Максимально, точнее, проходящие максимальные попытки приблизить это к действительности. На этом я закончу. Спасибо. Спасибо за лекцию. Тебе нужно будет в конце лекции вручить за лучший вопрос. Ой, блин, я хотел ее купить. Да. Ладно, Придется Ладно. отдать. А, Николай, давай с тебя начнем. что у нас все самые активные, все... на галерке есть какие-нибудь вопросы? Вон молодого человека на галерке, вот давайте к нему дадим. Беги. Блин, пока там вопросы подходит, сразу скажу. Я сделал все в студенческое время, чтобы не работать с источниками, но все равно приходится. И поскольку я делал работу по интернет-источникам, я на самом деле тоже взял грех на душу, но это чтобы лучше было изучить. Я подделывал интернет-источники, чтобы вставлять их в свою курсовую. Здравствуйте, снова Богдан. Здравствуйте. Хочу задать вопрос, как. Вот, вот расскажите, мне прям интересно стало, как математики связаны с Великой Империей Тартарии. Вот, как они лично связаны с Великой Империей Тартарии, по их мнению, они там, они потомки Тартаров. Вот. Как они к этому пришли? Математики, математики. Но это Фоменко, потому что это самая знаменитая теория, новая хронология. Смотрите. Ключевое, к чему они придрались и почему я привел вам именно Фоменко с новой хронологией, он достаточно популярен. А популярен он потому, что задает логичный вопрос, а актуальна ли та хронология, которой мы пользуемся, то есть действительно ли там те или иные события происходят в те года, которые мы называем сегодня. И обвиняет вот Скаллигера, который придумал эту хронологию в том, что он все соврал. И Фоменко путем расчетов каких-то лунных, там затмений, еще чего-то, высчитывал что-то, графики у них какие-то, он высчитал. Что оказывается, история специально расширена, она на самом деле сужена, и все основные события начинаются, ну, грубо говоря, с 10 века нашей эры, то есть за тысячу лет вот все, что мы с вами изучаем, уже прошло, и поэтому персонажи, которых мы изучаем, там Чингисхан, не только Чингисхан, это Чингисхан, там князь Владимир, еще кто-то, вот этот второй Рим, который вам показывали, это Константинополь, Иерусалим, что-то там еще… Короче, все вот это вот вместе оказывается скомканно, и вот путем математических расчетов они пытались познать историю. Я, честно скажу, не вникал. Во-первых, я не математик, а во-вторых, даже если бы я был математиком, в эту дичь вникать, чтобы совсем с ума сойти, я бы не решился. Вот. Следующий вопрос. Николай, давай вот, вот, вот девушки в фиолетовом платье. Здравствуйте, меня зовут Серафима. У меня такой вопрос, где должны быть найдены письменные источники, чтобы историки, чтобы у историков они меньше подозрений вызывали? Ну, здесь несколько, скажем так, способов. Во-первых, обычно некоторые исторические источники находятся, ну, грубо говоря, в земле. То, о чем я говорил. Та же самая библиотека Ашурбанапала, она находилась в земле. Далее. Есть уже с какого-то момента люди додумались, что можно вообще-то хранить, Вот, ну ладно, вру, они начали хранить еще со времен античности, та же самая библиотека тому пример, но додумались, что можно хранить еще лучше и еще комфортнее. И грубо говоря, гораздо больше шансов, то что поверить, что это источник все-таки более или менее... Объективный, грубо говоря, можно с ним работать. Это нахождение его в каких-то хранилищах церквей, где они, собственно, и должны находиться. Это нахождение в каких-нибудь архивах, специально созданных для хранения. Если вдруг нету какого-то дополнительной, какой-то дополнительной информации о том, что пришли в эти архивы какие-нибудь солдаты, все вот эти мешки собрали, увезли кому-нибудь в поместье, следовательно возникает вопрос, как они там, предположим, оттуда пропали, предположим, говорят, вот этот источник. Не был нигде в списках записан, потому что они же там ввели еще списки, и основное, собственно, до изобретения книгопечатания и до еще долгое время после изобретения книгопечатания. Эти все источники, скажем так, они хранились в церквях, потому что там их и создавали. И если источник внезапно найден, вот действительно в каком-то непонятном в сундуке это уже должны быть вопросы то есть непонятный мужик без непонятной какой-то экспедиции даже самый вот тут он прежде чем открыть гробницу туда пригласили всех возможных чиновников чтобы они точно подтвердили что до этого эту гробницу не открывали и что вот сейчас перед ними действительно открывается история а если где-то там типа ну я нашел но ну, это типа, ну, где нашел ну, это валялось это немного не то, скажем так. То есть специальные -то места для хранения были. И понятное дело, что мы говорим о таких более или менее серьезных источниках. Понятное дело, мы можем найти какие-нибудь письма там, знаю, записки. Вот я помню при раскопках в Новгороде нашли на одной из стен ворот, ну грубо говоря, изображение человека с символом плодородия. Ну, вы знаете, что такое символ полдородия? Я надеюсь. Это Типа шутка такая у них была там. Такое тоже у нас рисуют. Вот. Но просто это был 10 век. И поэтому в данном случае, конечно, можно предположить, что это более поздняя зарисовка, но с учетом характера этой зарисовки, либо это сделал какой-то очень ловкий ребенок, который раскопал эту стену и там нацарапал, либо все-таки, основываясь опять же на том, что дают нам какую информацию в грамоты, сделали вывод, что это все-таки того периода рисунок. Следующий вопрос. Александр, вот э, в третий ряд, в третий. Здравствуйте, меня зовут Денис. Э, я ваш подписчик, Ой, Спасибо большое, отличный а, вкус. Э, да, вопрос таковой. Э, как проверяются устные источники? Особенно таких цивилизаций, например, как в Америке были... То есть, ну, про который у нас нет связанных с ними письменных документов. Да, я понял. Смотрите, проверка таких источников ⁇ это самое сложное. Поскольку... Самые древние письменные, о, устные, прошу прощения, источники, как я уже сказал, они обычно использовались для создания вот, внутренних эпосов, уже были записаны античными авторами и на это основывались. В основном, к сожалению, такие устные источники более древнего периода, они теряются. И нам остается только различные сказания, вот те же самые про Америку, да, спросили, я правильно понял. Не все племена там истреблены, есть у них определенная культура, есть у них определенные сказания, которые передаются из поколения в поколение. И выезжая, грубо говоря, в глубинку, выезжая на место обитания этих индейцев, выезжая на э, какие-нибудь там, я не знаю, их культурные съезды или еще что-нибудь в этом роде, записывают все, что слышат, все, что видят или берут интервью. И в данном случае по поводу проверки. Здесь, конечно, очень важным является, насколько это повторяется с точки зрения вот, географического расположения этих индей. То есть, если одни говорят вообще что-то одно, другие говорят вообще что-то другое, хотя при этом они соседи, вроде бы одной культуры, вроде бы у них должны быть смежные какие-то материалы, в таком случае это вызывает сомнения. Есть повторение, уже с этим можно работать. Но опять же, это выдвигается не как истина. От, отмечают, что это вот передающиеся из поколения, например, в поколение сказания как-то объясняющая там их философию, их видение себя в мире. И не воспринимая это как истину, естественно, работают с этим с крайней осторожностью. То же самое приводил в пример Иоакимовскую летопись. Она вроде письменная, но при этом некоторые историки признают, некоторые не признают. И такой уважаемый, например, историк, как Соловьев, он даже ссылался на эту летопись, но при этом... С оговорочкой что типа летопись сомнительная но при этом есть в ней какое-то скажем так зерно и то же самое здесь устные источники те которые успели записать это хорошо те которые сегодня они скорее знаете на уровне уже более современных может быть там пару веков хранится какая-то легенда уже обросшая и ее записывают а древности мы уже конечно особо то ничего не узнаем из таких устных источников и в основном на сегодняшний день они представляют у себя такие уже выезжаете вы в деревню какую-нибудь глухую стоит эта глухая деревня живет там древняя какая-нибудь бабушка 150 лет и рассказывает вам все, что знает за вот этот вот весь период своей жизни. Вот. Следующий вопрос, Николай. Вот девушка, тянет руку. Здравствуйте, Дмитрий. У меня вопрос такой. Вы педагог, как да, я поняла? Предпочитаю Какими называть себя преподавателем. Источниками. Вы пользуетесь при работе с детьми? В каких конкретных классах? И, наверное, знаете фразу, что история меняется каждые три года, и нужно смотреть, что новое у нас узнали. Да. Смотрите ли сами и оперируете ли этим именно в школе? Смотрите, Спасибо. когда я готовлюсь к урокам, а это происходит каждый день, основной для меня источник — это учебник «Объясню почему». В преподавании есть все-таки такая особенность, что я могу давать дополнительную информацию, но все, что я спрашиваю потом у учеников, они должны получить в достаточно быстром, в быстрое время, то есть в доступе у них это должно быть. Это чаще всего учебник. Учебники отвратительные, сразу могу сказать. то есть Сейчас особенно всеобщая история, это ужас. Но приходится как-то выкручиваться. Я даю им дополнительную информацию, но при этом... Эта дополнительная информация чаще всего является связующим звеном между вот этими дырами, которые есть в учебнике. Потому что учебник, он сначала рассказывал про одно, бац, на сто лет перепрыгнул, уже рассказывает про другое. Сложно сразу так понять. С точки зрения, опять же, насколько глубоко я могу давать своим ученикам информацию, у меня есть, например, Ученик, который ходит ко мне на репетиторство, то есть он хочет глубже узнать. И вот с ним мы изучаем уже глубже, мы с ним рассматриваем повесть временных лет, мы работаем с различными источниками, как примерами вот этих записей, как примерами работы, потому что есть даже задание в ЕГЭ, работы с источниками. Но в целом в рамках урока за 45 минут как бы я ни хотел им все на них вылить, в конечном счете я могу просто их свести с ума, потому что я-то историк, я там плаваю там, туда-сюда, все круто, все понимаю. А они впервые с этим сталкиваются, и поэтому, конечно, нужно делать на это какие-то, скажем так, ставки. Я отмечаю им какие-то моменты, вот, например, открыли что-то новое, есть какая-то новая тенденция, я отмечаю, что вот в учебнике у вас написано одно, есть теория, что есть еще и другое. Но в итоге, поскольку я ограничен системой образования, я все равно спрошу то, что есть в учебнике. Вот. Давайте последний вопрос. Давайте в этот Опять две руки? Нет, давайте вот девушки рядом с двумя руками. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Если все врут, то зачем изучать? Привирают, я бы сказал. Зачем что? То зачем изучать? О, -о, -о смотрите, зачем изучать? Во-первых, хороший вопрос, это моя любимая «зачем изучать» историю, Поскольку Ну, все-таки надо обосновать, зачем я есть вообще, чем я занимаюсь, за что мне деньги платят. Если мы не будем знать историю в принципе, в таком случае мы просто потеряемся. Получится, что мы вот появились здесь и сейчас, и уйдем в никуда, и хоть после нас хоть потоп, и до нас, возможно, и потоп был, лемурия, еще что-нибудь бы до нас было. И в данном случае история, во-первых, нам рассказывает эволюцию человеческого общества. Здесь, здесь рабы, поднимите руку, рабы есть? Рабов нет. Но рабо-системы это другое, это новое, это нью, грубо говоря, нью фаги там, я не знаю, с точки зрения истории. Рабов нет. Со временем человечество, изучая свою историю, пришло к выводу, что рабство, например, ни к чему хорошему не приводит. И в принципе люди должны иметь какие-то определенные права. И все это было выстрадано, изучено. Эти просветители, которые выступали с этими там за гражданские права, за свободу, все это опираясь на попытку изучить, а как жил человек вообще до государства, почему его в итоге поработили, если мы не знаем историю, мы, естественно, не знаем наше будущее, потому что откуда мы пришли вот к этому моменту, логичный вопрос, и, следовательно, куда от этого момента мы уйдем. Те же самые, вот я привел вам пример, сталинскую конституцию. Если там условно рассказывают какие-нибудь, вот при Сталине там хорошо жилось, а те, кто, кому плохо жилось, они могли не добраться до этого периода. И, следовательно, если при Сталине хорошо жилось, но ну, станет крепкая рука, значит нам нужна крепкая рука. Логично? Логично. Ну, вроде как. Что-то просто вы мне не ответили на это. Вот. Но в любом случае, если мы не знаем историю, мы значит, будем допускать те же самые ошибки прошлого. И в данном случае речь о вранье и привирании идет чаще всего в каких-то косметических моментах. То есть там где-то не то сказали, ну затрите, пожалуйста, затерли. Там, может быть, сказали не то, что понравилось там, не знаю, Сталину, Гитлеру, еще кому-нибудь. Тоже, ну ладно, чуть-чуть там подрежьте. Или вот фотографии тоже самое сталинские. Репрессировал, сфотки стер. Еще репрессировал, сфотки стер. Это искажение истории. Если мы не будем это фиксировать, если мы не будем это запоминать, если мы не будем делать из этого уроки, это плохо кончится может для нас. Но это мое мнение. Нет, подождите, я имел в виду рабство, это когда на вас надевают цепи вот так и говорят, ну, а вы в цепях? Нет, я... Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я не говорил, что сегодня рабство в целом не существует. Общество осуждает. И на большинстве территорий мира... Рабство преследуется по закону. Я не говорю, что рабов нет. Ни в коем случае. Нам известны рынки работорговцев там в Сомали. У нас известны там, ну я не знаю, как известные, в Саудовской Аравии говорят рабство где-то там есть подпольное. В Москве говорят рабство есть. То есть приезжают эти мигранты несчастные, их запихивают туда. Но если бы люди наконец-таки научились, скажем так, более грамотно относиться и к своим правам и отстаиванию законов, то же самое, ну что такое закон, это же бумажка, вы же не будете его вот так обороняться от врагов, нет, это должно быть как-то поддержано обществом, то в таком случае мы могли бы искоренить даже эти явления, а так в целом, конечно, вот как явление, оно никуда не делось, я говорю о том, что в принципе общество к нему уже давно относится совершенно иначе.